Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Микрофонная, как всегда, Кейси. После выхода шестнадцатого сезона полностью, что случилось еще в октябре этого года, мне пришлось еще несколько раз пересмотреть данный сезон, чтобы дать полноценный ответ. Шестнадцатый сезон, шедевр или провал студии Лего? Да, сегодня я расскажу вам мнение, которое сложилось у меня от кристаллизации. Приятного просмотра. Для начала. Что с вами Лига? Зачем в один день выпускать сразу 12 серий, 11 из которых вообще были филинами? Чтобы что? Да, компания сохранила интригу, однако многим просто надоело ждать. В итоге мы видим 13 серию, у которой настолько классно, что даже те кто ушел из комьюнити обязаны посмотреть ее. Вопрос, зачем? Зачем было так поганить хороший сюжет, если хочешь чтобы все смотрели сериал? Смысл было делать тратить Фрима впустую на целых хайлэванс серий, которые вообще не раскрывают сюжеты сезона. Точнее, его главного смысла — Кристаллы. Затем леговцы исправились. Старались выпускать серии приблизительно раз в пять дней. А затем терпение у них снова лопнуло, и те вновь слили вместе пять эпизодов. Те были классные и интересные, но видеть дипосника Гарми, который пьет одну пепси, Никто уже и не надеялся. Плюсом, еще один бессмысленный эпизод с глупой дракой диндзя-самураями. Что? Итак, компания намеренно идет к уменьшению аудитории. Или не намеренно, я не знаю. Ну и после всего, инорожный докликок дает нам в лицо весь финал. А вот теперь, можно поговорить и о моем мнении. Ну как, сезон крутой, но не для большого финала. То есть были сюжетные повороты, и классные сценки, и глупые юмор ну куда же без него? Однако это слишком банально. Если Лего считает итоговым финалом это, то, по сути, 15 сезон по сюжету больше походит на трагичный, но все-таки зафин. Но все равно, было интересно посмотреть на историю Харуми, понять, что случилось с Гарми Оверлордом, ну и наконец-таки увидеть вновь, как свет побеждает тьму. Анимация и графика, конечно же, как всегда на высоте. Улучшили спецэффекты и прогресс Wild Brain с 11 сезона заметил любовь даже если вы не особо разбираетесь в анимации и графике, то просто посмотрите одиннадцатый сезон полностью, а потом посмотрите 16 сезон полностью. Ну и можете сравнить еще с с Ябандо. Надеюсь, вы увидите на то, что и должны увидеть. Все стало лучше и красивее. Если раньше все было дергано и как-то непонятно, то сейчас нету ярких бликов, которые просто режут глаза. Все герои стали немножко угнее, в отличие от тех которых нарисовали ранее. Но это лишь мое субъективное мнение. Может быть, это не то, что реговцы думали. Также приятно, что в финале хотя бы чуть-чуть показали разных участников всех сезонов нового Ниндзяга. Никто этого не ожидал, а они сделали. Но, а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока, друзья.